Когда дерево переполняет жизнь, оно расцветает цветами. Цветы — это роскошь. Только когда у вас слишком много жизни, и вы не можете ее вмещать, тогда распускаются цветы. Духовность есть цветение, величайший роскошь. Если вас переполняет жизнь, только тогда у вас может расцвести нечто подобное золотому цветку. Уильям Блейк прав, когда говорит: Энергия есть радость. Чем больше у вас энергии, тем больше радости. Отчаяние приходит из-за того, что люди разучились удерживать энергию внутри, и она постоянно протекает. Энергия протекает в тысячи одной мысли беспокойстве, желании фантазии, мечте, воспоминаний. Энергия протекает в напрасных вещах, которых легко избежать. Когда не обязательно говорить, люди говорят. Когда ничего делать не нужно, они не могут сидеть в молчании. Они должны что-то делать. Люди так одержимы тем, чтобы что-то делать как если бы действие было своего рода наркотиком, и посредством его они поддерживали в себе опьянение. Они всегда находят в себе занятия, чтобы не оставалось времени задуматься о настоящих проблемах жизни. Они поддерживают себя в состоянии непрерывной занятости, чтобы когда-нибудь не набрести случайно на самих себя. Они боятся, боятся пропасти зияющей внутри бездны. Так энергия постоянно протекает, и поэтому вы никогда ею не переполняетесь. Нужно научиться отбрасывать ненужное. А 90% обычной жизни состоит из ненужного, которое можно с легкостью отбросить. Будьте лаконичны, как телеграмма. Сохраните только существенное. И у вас будет оставаться столько энергии, что однажды, вдруг без всякой причины, вы начнете цвести.